Всем привет, с вами Павел Багрянцев, продолжаем серию видео про финансовую грамотность. Как и договаривались, прошлое видео про экономию и оптимизацию расходов собрало 150 комментариев и 1500 лайков, а это значит, что пора двигаться дальше. Сегодня вы узнаете о лайфхаках в экономии денег. первый лайфхак если вы пользуетесь пластиковыми картами имеется в виду не кредитными то выбирайте только те карты у которых начисляется процент на остаток средств например если у вас на карте сумма 30 тысяч рублей и она хранится какое-то количество месяцев и начисление на этот остаток один процент это значит что ежемесячно вам дополнительно прилетает 300 рублей во-первых это окупает оплату обслуживания этой карты, а во-вторых частично покрывает инфляцию. В конце концов это просто приятный бонус. Соответственно деньги, которые хранятся на карте не сгорают и эта сумма не уменьшается. На сайте каждого банка есть информация о картах, тарифах или выгодах. В конце концов любой консультант вам ответит на ваши вопросы. Второй лайфхак. Опять же про карты. Выбирайте карты, у которых есть возможность накопления бонусов. Например, один мой приятель в течение Года, везде расплачивался картой одного из банков, который давал баллы, накопив которые, он потом бесплатно приобрел билеты на самолет и отправился отдыхать за границу. Тем самым он сэкономил 20 тысяч рублей. Кто много путешествует, знает о чем речь. Также и я. Когда подключил к карте бонусную программу, у меня случайно накопилось на ней 11 тысяч рублей. Я об этом даже не знал. И теперь я эти деньги могу потратить в магазинах партнерах банка. Третий лайфхак про магазины. Едайте все, что покупаете Перед походом в магазин загляните в морозилку На полке над кухонным столом и в ящике И увидите, что у вас еще полно еды Скорее всего, вам просто захотелось каких-то вкусняшек И много чего ненужного и неполезного И это повод понять, что еще рано идти в магазин Лайфхак четвертый, опять про магазины Ходите в магазин насытый желудок Когда вы голодны, вы покупаете много лишнего По себе знаю Составляйте список перед походом в магазин это вас убережет от влияния маркетинга, акций и так далее. Ведь когда вы идете в магазин, у вас нет цели купить две пачки сока по цене одной. Вы даже не собирались покупать этот сок. А здесь вдруг акция подвернулась и вы повелись. Подумали, что обманули систему и совершили выгодную покупку две по цене одной. Поверьте, продавец свою прибыль не упустит, а вы потратили лишние деньги на то, что вы и не собирались покупать. Также старайтесь покупать столько, сколько можете внести в руках. Некоторые мои знакомые покупают столько и очень довольны. Отпадает потребность в большом холодильнике, а это экономит деньги и место на кухне. Кстати, до того, как были изобретены холодильники, так все и было. В доме была всегда свежая пища, которая долго не залеживалась. Да и продукты питания были лучше, так как Полуфабрикаты пришли на рынок с появлением морозильных камер. Состав и полезность такой пищи не обсуждается в этом видео. Пятый лайфхак. Про интернет. Хотите сэкономить на домашнем интернете, который обещает скоро подражать? Подключите одну линию или Wi-Fi на 2-3 квартиры. Договоритесь с соседями. Поверьте, скорости загрузки вам хватит. На сегодня это все и я надеюсь, что вам понравились лайфхаки. Хотите продолжение серии видео про личные финансы? Все просто. Полторы тысячи лайков, 150 комментариев и с меня новый выпуск. Рекомендую посмотреть три предыдущих моих видео про личные финансы, чтобы у вас сложилась полная картина и вы начали осваивать финансовую грамотность. Первое видео – основы финансовой грамотности. Второе видео – стоит ли брать кредит. И третье видео – экономия и оптимизация расходов. Кликайте на экран, либо ссылки на эти видео есть в описании. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока.